Вижу признаки движения, дистанция 450 метров, ветер слева направо 5 метров в секунду. Женя слева. Наши объекты БТР и блоджет. Дистанция 310 метров. Цель предположительно в БТР. Объект вижу. Продолжать докладывать обстановку. Дистанция 215 метров. Вижу цель. Работать. Дистанция 210 метров. Ветер без изменений. Леха, стреляй. Объект закрыт. Леха, стреляй. Объект закрыт. Леха, стреляй. Стреляй. Повторяю, объект закрыт. Капитан Погожев, мы должны выполнить приказ. Мы должны уничтожить бандита. Стреляй! шрамы действительно украшают мужчину. А я вчера даже не заметила. Ну, не до этого было. Я про тебя совсем ничего не знаю. А это естественно. Ты абсолютно не такой, как все мужчины. А ты это еще вчера заметила? Или только что? А? Чего молчишь? Мне кажется, что я тебя люблю. А ты? Понимаешь, Риш, если мужчина говорит такие слова, он берет на себя страшную ответственность. И что бы это значило? Ну, по крайней мере, это значит, что я очень ответственный мужчина. <свят> Слушай, ответственный мужчина, <къех> ты домой-то меня хоть отвезешь? Домой? Я такси вызвал. А дверь захлопнешь. Да, алло. Привет. Ой, привет. Татья Таня, у меня такая новость. Какая? Рассказывай. Секрет. Приедешь, сама ты увидишь. Ты ведь на этой неделе приедешь. А как же, ты же должна примерить свой сценический костюм. Ты что уже купила? Я тебя обожаю. Ну какая новость говори? Приедешь сама увидишь. Так нечестно. Все, я тебя жду. Катя. Пока. Ну целую пока. Да, Лёк, доброе утро. Татьяна Владимировна, угу. вас ждут в МВД к Я помню, я иду. Давненько этот у нас не появлялся. Знакомьтесь, коллеги, Максим Максимович Камышевский, он же Камыш, дважды судим 70-го года рождения. Неплохо владеет снайперским делом. Ну, Андрюху, надеюсь, вам представлять не надо. Аванс. в портфеле. А расчет? А это в другом портфеле. Ты сначала дело сделай. Ну, бывай. Объект заказ принял. Мы сдали того супчика, войскам НКВД. С тех пор его по Они встречались. Ну, да Аплодисменты зрителей. Можешь передать привет родителям. Добрый день, похоже. Будьте любезны, Сергей Петрович здравия желаю товарищ генерал камыш заказ принял уже лечу удачи давай До свидания товарищи офицеры сидите сидите сидите присаживайтесь Товарищи офицеры, разрешите вам представить Татьяна Владимировну Уваров. Очень приятно. Будет консультировать нас по вопросам налоговой службы. А что, Сергей Петрович, к нашим бахам уже совсем доверия нет? Преступление подобного рода находится в юрисдикции нашего ведомства. А вы не ошибаетесь? Покушение uh -huh. на убийство, парафия, прокуратура. Уважаемые коллеги, я прошу вас быть более тактичными. И прошу соблюдать субординацию. Татьяна Владимировна, государственный советник налоговой службы третьего ранга. Свободен. Вторая группа. Объект принял. Поехали. Введите внимательно. Объект опытный. Информацию принял. Нам стало известно, что директора химкомбината заказали. Наш опер как раз на этом его и подловил. Так что второй заказчик, он наш. Он нам известен. А вот первый, я думаю, вы нам в этом сможете помочь, Татьяна Владимировна. Конечно, если расскажете о возможных версиях этого заказа. Да, понял. Вторая группа на круг и становитесь в резерве. Может пробить подъезд? Проходной, непроходной? Сейчас по бы ты и посмотрим. Покушение произойдет в ближайшие дни. То есть господина Морина выводит из игры. Тогда кратко о схеме. Борис Ефимович – один из крупных участников беспроблемного вывода наличных и безналичных средств за границу. Компания «Нерезидент» ввозит в страну небольшую инвестицию – 2-3 тысячи долларов. В дальнейшем господа лжеинвесторы наращивают прибыль до сотен миллионов долларов путем купли-продажи ценных бумаг. Эти бумаги – мусор с международного рынка, но правильный по всем позициям. Как у Гоголя в мертвом. И день. как я понял, в этой схеме, судя по участию вашей уважаемой конторы… Налоги не предусмотрены. Не предусмотрены. По нашим оценкам, общий оборот составил около двух с половиной миллиардов долларов. А в казну попало всего 30 тысяч. Подъезд непроходной. Подъезд непроходной. Ты готовились к проверке? Третья группа. Принимайте объект. Есть. Принять объект. Объект вышел из подъезда, сел в такси. Осматриваю подъезд. Ну что там, чисто? Да какой нах. Чисто! Он обоссал весь первый этаж. Не ругаться в эфире. В схеме участвует лжеинвестор, псевдотовар и фиктивные услуги. По данным наших коллег из Соединенного Королевства, инвесторы химкомбината проставили в годовом отчете прочерк за отсутствием финансово-хозяйственной mm -hmm. деятельности. Да. Сергей Петрович, прибыли из кадров на согласование и Погожев. Погожев пусть войдет, а остальные пусть подождут. А разрешите, товарищ генерал? Знакомьтесь, Уварова Татьяна Владимировна, начальник департамента спецрасследования налогового ведомства. Татьяна. Налоговая. Алексей, генеральша. полковник Погожев будет разрабатывать и проводить силовую часть операции. И от его расторопности будет зависеть, сможет ли господин Морин После ее завершения сотрудничать с вами. Или господин Морин станет моментом Мориным. Присаживайтесь. Если у вас к Татьяне Владимировне нет вопросов, значит, продолжим. Алексей, докладывай. Объект. По адресу еще 5. Отпустил такси. Внимательно с объектом. Здесь он покружит. Спеши. Он место засады подбирает. Дом Морина как раз напротив. Это хорошо, что он спешит. Если спешит, значит ошибок наделает. Киллера отработали по полной программе. Камыш, личность известная. Так что будем брать с поличным во время подготовки к работе. А как господин Морин отнесся к этим новостям? Ха. Ну а как он может отнестись к новостям? Не поверил. Пока не услышал запись разговора с киллером. Потом нажрался. Здоровый кабан, еле вынесли его в четверо. Татьяна Владимировна, от сотрудничества с вами и вашим ведомством зависит дальнейшая судьба Морина. Ведь он, сукин сын, знает, кто заказчик. Или в крайнем случае догадывается. Завтра к вечеру я подготовлю вам финансовую схему в деталях, которую вы сможете показать Морину. Только после того, как этот бравый полковник задержит киллера. Товарищ генерал, Да. разрешите доложить детали предстоящей операции? Да, конечно. Татьяна Владимировна, извините. Я поняла. Вы сами понимаете, да. Вы тоже свободны. Угу. Держи. Ну, выкладывай, Алексей. Алексей Андреевич, присаживайся. Спасибо. Слушай, а Танька бабец ничего, а насчет бабца не знаю. А вот по работе слышал, спец. Алексей, ты когда киллера будешь брать? Меня не забудь, Владимир Игнатьевич, я что-то не понял. В тебе что, боевое прошлое заиграло? Так давай обратно из-за перов в спецназ. Я уже свои отвоевал. А, ну да. Мужики, вам что, больше не о чем поговорить? Это твое. Приятного аппетита. Дорогие соседи! Э Эй! Между прочим, пол второго ночи. Вы там водичку закройте? И дверь не забудьте тоже закрыть, ага. Я вас не слышу. Одну минуточку. Ой, дядя Леша, здравствуйте. Ева? Да. Ну какой же я дядя? я просто Алексей. Извините, это я никак в себя прийти не могу после перелета. Тётка квартирантов забыла выселить до моего приезда. Со скандалом забрала к себе. Да, Жанна Емельяновна умеет подбирать квартирантов. Угу. А ты надолго приехала-то? Навсегда. Через неделю контейнер придет и гудбай, Америка. А, может, в гости зайдете, дядя Ну, какой я тебе дядя? Я просто Алексей. Или как там у вас в Америке? Мистер Погожев? Кстати, тетка твоя рассказывала, что у там в Америке... Рай, муж миллионер. Миллионер? Задрипанный ковбой из Колорадо. Да ладно, ладно. Ты все-таки дверь-то закрывай. Давно здесь не была? 15 лет. А, -а, -а. а что? Да ничего, просто много изменилось с тех пор. Ладно, завтра поговорим. Пока. Ловлю на слове, мистер Алексей Погожев. Даша, а ты ведь серьезно рискуешь. Комыш стрелок опытный, вдруг не успеешь перехватить. Правее поверни, не карка под руку. Объект согласно графику выехал по маршруту. Группа С, а где наш подопечный? Подопечный направляется к подъезду. Подопечный вошел в подъезд. Группе сопровождения подопечного. Докладывайте перемещениях. Группе захвата. Полная готовность. Захват по команде. Камыш. В оба глаз надо было смотреть. В оба! Че, поговорим? Заберите этого бойца в карету, ребят. Ну что, говорит? Говорит о чем угодно, только не по существу. Я сказал все, что знаю. За тобой, кроме попытки покушения на убийство, еще кое-какие дела имеются. Коллеги из Питера уже чемоданы пакуют. Ничего не знаю. Не догадываюсь, о чем вы говорите. Ага. Но ну, там-то его прихватить не успели. Владимир Иванович, хм. с вашего разрешения пару вопросов Максиму Максимовичу т вот а тет Да, без проблем. Мне как раз нужно было, на пару минут. Мы сейчас будем говорить без протокола. И начнем с самого простого. Ты знаешь, кто я и чем занимаюсь? Конечно, Алексей Андреевич. Вы в нашей профессии человек известный. Ну, во-первых, я не в вашей профессии, вряд ли в ней буду. А во-вторых, камыш. Мы тебя не завалили только из-за любви ко всему живому. Веришь? Вам ваши ментовские законы велят меня живым содержать. Тут с тобой не поспоришь, хотя. Интересно, что скажут заказчики, когда узнают, на чем ты погорел. Какая нахрен разница. А большая разница. Морину теперь не достать. И все из-за твоего жлобства. Второй заказ принял. Деньги взял. А подставы не заметил. Эх, камыш, камыш. Да, работать вы наловчились. Да работать мы всегда умели. А ты теперь влип. Крепко. А помочь тебе только я смогу. Ты неужели отпустишь? Ха, да ради Бога. Выйдешь, тебя тут же застрелю. Короче, ты мне заказчика, а я тебе отсидку после суда в отдельном кабинете СИЗО. Ты на зоне, долго не протянешь. А тут в изоляторе опера будут заходить, самочувствием интересоваться. Твое слово, говорят, крепкое. А что с питерскими? А с питерскими я разберусь. Ха. Ты там такого зверя завалил. Розыск с бандитским отделом неделю должны за тебя свечки ставить. Ладно. Только заказчика я не знаю. Позвонил человечек, слово сказал заветное. Через посредника работал. Посредник местный. Камыш, камыш, что ты говоришь? Ты ведь инструмент всегда сам достаешь. И особой щедростью не отличаешься. А в этот раз редкое, дорогое. Гражданин, полковник, инструментиком снабдили. И строго-настрого сказали, чтобы не самодельничал. Это кто ж у нас такой щедрый? Ну, не знаю я заказчика, правда, не знаю, Алексей Андреевич. Ладно. Проехали эту тему. Сейчас расскажу следователю все, о чем мы с тобой говорили. Я тебя прошу, не дури. Ну что? Поговорили? Да, и очень содержательно. Гражданин Камышевский желает внести уточнение в показания. Mm. По какому поводу? По поводу посредника, Владимир Иванович. Нам еще к суде ехать за постановлением. Так что, спокойной ночи. И вам того же. Сигарету дай. Ты давай рассказывай. Потом покурим. олег не спишь а выспался уже готов в машину едем да домой только через губок что, прохлопал судью? Я вместо тебя Камышевскому рай на земле обещал. Последника тебе на тарелочке принес, а ты... Да ладно, ну, будет день, будет пища. Мы там все перекрыли. Две основные группы работают, плюс одна резервная, у -у -у. так что мышь не проскочит. Знаешь, а завтра Камыша к судье повезем мы этот вопрос решим. Завтра? Да. Посмотрим, что там у тебя проскочит, что не проскочит. отнеси, пожалуйста, дежурному этот конверт, скажешь, а то для генерала. Mm -hmm. Спасибо. Алексей. Добрый вечер. Добрый вечер, Татьяна Владимировна. А что заставляет налоговых генералов гулять по ночам? Оставьте в покое мой партикулярный чин. И, пожалуйста, не уподобляйтесь некоторым из ваших коллег. Я прошу прощения. И за себя лично, и за своего коллегу. Бог с ним. Татьяна, а как бы вы отнеслись Предложение милицейского полковника встретиться в неслужебной обстановке. А я предпочитаю с милицейскими полковниками встречаться в служебной обстановке и по служебным вопросам. Извините. Поехали. Спокойной ночи. Есть спокойной ночи. Здравствуйте, дядь Лёш. Меня зовут Алексей. Повтори. Алексей. <сёк> Прости, никак не могу запомнить. Вообще-то я способная. Алексей. <сёк> <сёк> Давай помогу. Ой, спасибо. Тяжелые? А что то не на лифте? Боюсь, как тогда застрять на вашем-то лифте. Зайдешь? Вы, ты вчера. Бы... Извини, следующий mm. раз. А -а -а. Прошу. Жаль. Не, на рыбалку сейчас не получится, потому что ну, ну, ну, ну не отвечает телефон у Гнакича. Может, он и судьи и телефон выключил. Давай, набирай его, нам бумага нужна. А. Что, мы, бандиты какие-нибудь? И так тут битый час уже сидим, как бельмо на глазу. У нас есть выходные. Сейчас, извини, да ради бога. Похоже, дозвонился. Поговоришь? Здоров. Судья постановление подписал, я уже лечу. Нет, ну, я постараюсь, но вроде пробки. А, да, есть, хорошо. Владимир Иванович, разрешите откланяться. Бравый полковник беспокоится. Когда задержите посредника, сразу мне звоните. Обязательно. А -а -а. <авид Change> Группы наблюдения докладывает на объекте никакого движения. Похоже, крепко затихарился. Или там нет никого. А я чувствую, что он там. Ты где что-то дятел с постановлением? Стать, суд идет. Приговором суда Камышевского Максима Максимовича 1970 года рождения признать виновным. Избрать меру пресечения в виде содержания под стражей в следственном изоляторе. Меру пресечения до вступления приговора в законную силу Камышевскому оставить без изменений. На приговор может быть подана апелляция в апелляционный суд в течение 15 дней с момента его оглашения. Судебное заседание окончено. Показатель. Алексей Андреевич, ребята готовы. А что, постановление есть, а времени нет. Будем входить. Алексей Андреевич, они нас ждали. они дождались. Срочно звони в суд, я к генералу. Погожев, генерал в настроении? Сейчас испорчу, соединяй. Нет, я не могу. Что? Наташенька, я не могу. На выходные поедем к маме посидим. Не знаю, как получится. К маме потом заедем на выходные. Хорошо. По адресу указанному камышом обнаружен труп мужчины. По трупным пятнам и окоченениям мертв более суток. Огнестрельное ранение в голову. Стрелял снайпер с крыши соседнего дома. что-то случилось. Я могу полюбопытствовать? О, и ты здесь. Привет. Привет. А где же мне быть? А вот кто будет? В лаборатории микроскопом шеи скручиваются. Ну, знаешь, сегодня людей не хватает, все на выезде. А микроскоп у Лёшенька могут и подождать. Да. Видал, вещь какая? Видал, видал. Вторая винтовка за два дня. А первую вчера изъяли у покойного. Да. Ты знаешь, Леша, мне кажется, это просто гений. Угу. Под таким углом... В такую жару, да еще через тело охранника. Да. Все правильно. Даже слишком правильно. На самом краю правил. Татьяна Владимировна, извините за вторжение, но служба. Я прошу вас... уделить мне некоторое время. Прошу вас. Потом. Я слушаю вас. У нас большие проблемы, Татьяна Владимировна. Час назад во дворе суда выстрелом снайпера убит Максим Камышевский. Камыш. Киллер, которого наняли до убийства А с Мориным, я надеюсь, у вас все в порядке? Да. Он и его семья в надежном месте под охраной. Когда я смогу с ним увидеться? В связи со сложившимися обстоятельствами, через пару дней, не раньше. Татьяна Владимировна, я ознакомился с информацией, которую вы передали генералу. Может быть, появилось что-то новое? Без Морина, к сожалению, я больше ничем не смогу вам помочь. Я постараюсь организовать для вас встречу с Мориным, как только это будет возможно. Позвоните мне после обеда. Я в 15 работаю с бумагами, в 15.30 у меня совещание. А вам я смогу позвонить только после 16. Я понимаю, мы с вами в одной упряжке. Вынужден откланяться. Всего доброго. Откуда это у вас? Вы интересуетесь дизайном? Ну, в общем-то, да. Наверное, и секретарша принесла красиво. Красиво. А можно у вас узнать, где она их взяла? Ты положила мне на стол эти шарики. Я думала это вы. Ну хорошо, потом разберемся. Можно мне взять один? А одного для вас будет достаточно? Для нас, да. Ну, для вас мне ничего не жалко. Спасибо вам. Пожалуйста. До встречи. До встречи. А ты где взял? У генеральши в кабинете. Черт. Этот шарик час назад я взял в кабинете у Варовой. Утром на чердаке... Эксперты обнаружили такое. Та чушь какая-то. Детский лепет. У нас два трупа с утра. По одному делу. А вы мне всякую ерунду подсовываете. И ты хочешь сказать, что вот это новый вид черной метки? Непонятно. Угроз пока не поступала. Срочно свяжите меня с погоживым. Полковник Погожев. Майор Сергеев. Мои люди проведут вас. А где кабинет у Ворой? Третий этаж, 107-я комната. Понятно. Первая группа на крышу налево. Третья недострой напротив. Остальные за мной. Первая группа на связь. Первый на связь. Первая группа на связь. Первая на связь. Вторая. Есть вторая. Третья. На связь. Принял. Я шестьсот первый. Что в секторах? Третья. В секторах чисто. Понял. Не может быть. дорогу! Где кабинет Уваровой? Что? Приеду. Обязательно. Конечно, приеду. Ну, пожалуйста, скажи мне, что тебе привезти? Спокойно. Тише, тише, тише. Внимание, внимание. Что Я Дельта-601. Всем группам. Себе позволяете. Объект Откуда? находится на третьем этаже. Отпустите меня от... сейчас же. Третьей группе блокировать подходы. Полковник, к зад... вы Первой, с ума группе Атака. Да Третьи группы провести осмотр. Первый, второй. Пустите меня сейчас Татьяна же. Татьяна Владимировна, это вы напрасно сейчас. Пустите, тише, мне нужно тише. идти сейчас же. Вам никуда сейчас не нужно идти. Я сама знаю, что мне нужно, а что не нужно. Третье. Дельти 601. Дельти 601. Обнаружили гнездо. Еще горячее. Ствол сбросил. Продолжаем поиск. Молодцы, ребята. Ничего не трогать. Ждите группу. Мне действительно надо Ищи ехать, его, ребята. Алексей. Они, Это 601. -й. Где моя машина? Она уже здесь, товарищ полковник. Сейчас под конюк подъезду. Хорошо. Да. Товарищ генерал, разрешите? Да, уходите. По убийству Камышевского явная утечка информации. Убийство дерзкое, суперпрофессиональное. А по посреднику он, похоже, стал жертвой сразу после заказа Морина. Товарищ генерал, мы рассматриваем две версии. по первой у Варова следующая жертва. Это вполне логично. Преступники, не размениваясь, убирают всех причастных. А она координирует основную часть расследования и владеет информацией. Понятно. Вторая версия. А по второй, товарищ генерал, Уварова может иметь отношение к преступной группе. Да что? Да что? И что, у нас из всех фактов только этот один единственный шарик? Ну, не совсем так, конечно. Понимаете, информации от Уваровой у нас сголькин нос. А Татьяна Владимировна информирована обо всех наших действиях. Понятно. Ладно. Мы обязаны отрабатывать обе версии. Значит, полковник Погожев занимается жизнеобеспечением Уваровой и, конечно, отработкой снайпера. Вы, Владимир Игнатьевич, работаете над второй версией, только без фанатизма. Пока это всего лишь все. Есть. Операцию буду руководить я сам. Сергей Петрович. Да. А вы будете ставить в известность Погожева о параллельной разработке? Владимир Игнатьевич вы что с погоживым все никак не можете решить кто главнее вам что заниматься больше нечем. Что мне доложить руководству? я сам к прокурору зайду вы свободны может быть может быть это ошибка может быть готовилось покушение на кого-нибудь другого а вы спугнули снайпера. Есть несколько прямых указаний на то, что покушение готовили именно на вас. Это что закрытая информация? Скорее оперативная, Татьяна. Угу. Вам придется изменить обычные для вас вещи: маршруты, распорядок дня, может быть даже место жительства и работы. Может быть, мне еще и внешность изменить? Ну, не так кардинально. Давайте определимся в понятиях. Моя задача находиться между вами и опасностью. Вы должны полностью мне доверять. Может случиться так, что времени на раздумнее не будет. Вот, собственно, и все. Илюша, Саша. Катюша. Тетя Таня. Давай, моя девочка, тихонько, тихо-тихо-тихо-тихо. Осторожненько, тихо. Ой, ты Умница, тихонечко. сама, моя девочка. Моя такая умница. Моя золотая такая. Вот это сюрприз. Погожев слушает. Алексей Андреевич, эксперты закончили отводку. Оружие снайпера та же модель. Похоже, чистая. Третья винтовка. Они них там что, контейнер привезли? Два контейнера. Второй с красными шариками. Понял. Меня генерал не спрашивал? Да ему сейчас не до вас. Он журналистскую атаку отбивает. Ну ладно, отбой. Скажите, Татьяна, эта девочка, она кто? Это моя племянница. Ее родители погибли в автокатастрофе. Вас еще интересует какая-нибудь информация из моей личной жизни? Пока мне только нужно проверить вашу квартиру. Ну, пожалуйста, только давайте сначала где-нибудь поедим. Очень хочется есть. В неслужебное время, в неслужебной обстановке. Хорошо, я знаю одно местечко. Алексей Андреевич, что желаете? Меню не надо. Давай нам чай зеленый два. Угу. Мне рыба с овощами, а даме ваш фирменный салат из морепродуктов. Алексей Андреевич, да вы здесь свой человек? Я открою вам страшную тайну. Пару лет тому назад мы выручили мужа, хозяйки этого заведения. Но с тех пор у меня здесь открытый кредит. И вы пользуетесь служебным положением? Ну, что вы? Что вы, Татьяна Владимировна? Давай, давай, давай. Как вы могли такое подумать обо мне? Я здесь бываю, Татьяна Владимировна, только по работе. Алексей Андреевич, а расскажите мне, пожалуйста, о себе. А давайте я лучше расскажу о вас. Очень интересно. Вы живете одна. Довольно давно. В большой квартире, в центре. Приходите вечером домой и устраиваете идеальный порядок. А с утра просыпаетесь и все разбиваете в дребезги. А по-настоящему вы живете только работой. Очень интересное умозаключение. Но не такое да, сложное. Ольга Петровна, очень рада вас Что-то случилось? Это катастрофа. Андрюша, Татьяна, полик! пожалуйста, подыграйте сейчас мне. Сюда идет хозяйка этого заведения, иначе мы отсюда с вами живыми не выберемся. Здравствуйте! Здравствуйте, милейший Алексей Андреевич! Здравствуйте! Здравствуйте, Гертруда Адольфовна! Я как нарочно немножко задержалась, и вот сюрприз! Такой гость! Ну что вы, что вы! Что вы! Милочка, извините, я не знаю, как вас увеличать Тать. а, Татьяна Владимировна, это моя коллега Очень приятно Татьяна Владимировна, очень приятно Спасибо. Как вам повезло, Татьяна Владимировна, что вы работаете с Алексеем Андреевичем Ой, мне очень повезло, очень. Извините Алло, Лисик. Лисик, привет Это ее мужа вы спасли? Догадай, кто у нас да. Нет, не Лучше бы это сделал да, кто-нибудь да, другой. ангел со своей Лисик, ехать сюда не надо. Я тебя очень прошу, Лисик, не надо. Кому сказала ехать не надо? Черт, я же не должно быть здесь. Ну вот и умничка. Телефон. Ты у меня Что? Телефон. Ага. Да, да. Тёмаю. Угу. Извините. Алло. Да, товарищ генерал. Ага. Это вас, Алексей Андреевич. Спасибо. Я слушаю, товарищ генерал. Что? Убийство? Мы срочно выезжаем. Извините, служба. Извините. Извините. Мои родные, а как же ужин? Вы, в следующий раз. В следующий раз. Пойдемте, Татьяна Владимировна. Быстро упаковать. Пойдемте скорее. Ребята, погодите. А -а -а -а. Боже мой. Вот. У ну, Гертруда дольше узнает. Да. Поужина по-человечески там у себя на убийстве. Господи, проси. Счастливо. Удачи До свидания. До свидания. приятного аппетита. Ой. Колесо, посмотрите. Татьяна Владимировна, я вас спрашиваю побыть в кафе, пока я не а, разберусь а. с ситуацией, хорошо? Вот и дело. Прошу прощения. Татьяна Владимировна, подождите меня здесь. А ну иди сюда. Это ведь никто не... <свист> Алексей Андреевич, это хулиганы. Я уже вызвала милицию. Спасибо большое, Гертруда <свист> Адольф. Спасибо. А ты насос не нашла? <свист> Полковник Погожев. Кто Южов. Пробейте этих красавцев. Давай. Давай, давай, быстро, быстро. Послушай, дружище. У меня тут охраняемое да. лицо и куча непоняток. Да больно. Вон колесо пробили. И эти уроды. Но ну, этих злодеев а мы готов. сейчас в дел сдадим. А что, если вы мою машину подшаманите, а потом к себе перегоните? Там в багажнике и благодарность имеется. Хм, не вопрос. А если еще, кроме благодарности, и запасочка найдется? Найдется, найдется. А ремонт – это смежная профессия или состояние души? Ни то, ни другое. Это скорее дань прошлому. А это Надя. Моя жена. Она умерла. У меня все готово. Прошу к столу. Я иногда абсолютно не могу найти оправдание своим поступкам. Наверное, все предопределено свыше. Да вы, Татьяна, фаталистка. По вашему выходит, что все было предопределено, когда в зал вошла Гиртула Дольфовна? Очень вкусно. Откуда это? Где вы так научились? Спасибо. За вас. В служебных командировках часто консервы, сухари. А вот дома. Будьте здоровы. Спасибо. Ну, правда, все было хорошо, правда? <свят> <свят> Ой, да. <свят> давай, давай, иди сюда. <свят> быстрее, быстрее, быстрее, тише. Серёв, тише, ж... тише, тише, тише, тише. <свят> <свят> <свят> <свят> <свят> не, не падай. Предатель! Ненавижу тебя! Никогда тебя этого не прощу, слышишь? Я тебя ненавижу! Я тебя ненавижу! А что это? Постойте. Татьяна, у вас есть фонарик? Откуда? Нет, конечно. У меня есть. Где у вас предохранители? Эм, вот там, mm -hmm. наверное. Слушайте, может, хватит играть в шпионов? Все в порядке. Это здесь, в прихожей. Лампочка перегорела. Кстати, у вас есть запасная? А у вас что, нет лампочки? Ничего не поделаешь, Татьяна. Вам действительно угрожает опасность. А вы считаете, что эти два хулигана это реальная опасность? Ну как вы говорите, в нашем триллере остались за кадром кое-какие детали. Три армейские снайперские винтовки. Трупа. Это в вашем ведомстве вы все время сталкиваетесь с реальной опасностью. А у меня работа тихая, кабинетная, бумажная. И неопознанный пока, снайпер. Круг общения очень узкий. Сотрудники департамента, коллеги из Минфина, аудиторы, бухгалтеры. К концу рабочего дня вообще ничего не хочется. Быстрее бы только домой. Красивое место. Что? А, -а. да, красивое. Поздно уже. Извините. Завтра в 8 утра, как мы и договаривались, я буду у вас. К там не подходите. И мобильный телефон без крайней необходимости не берите. Хорошо. До завтра. У аппарата. Алексей Андреевич, ты уже не спишь? Как раз уже нет, Владимир Игнатьевич. А что случилось? Да есть информация от коллег. У меня тоже есть информация. А то, что меня проверяешь, что ли? Да не кипяти, сделал не в тебе. А в ком? В Уваровой? В том, что ты считаешь, что она крышует Морина. Или что? Может быть, весь криминальный финансовый мир? Леш, давай не будем, успокойся. Эксперты идентифицировали оружие. Все три ствола из одной пирамиды. И потом, понимаешь, вся эта непонятка со стекляшками. Владимир Игнать, вы уже посредника и камыша уложили. Вам что, теперь труп Уваровой нужен? Леша, ты порядок знаешь? Все вопросы генералу. Генералу говоришь? <звы> Алё. Четыре часа. Кто там? Это я, Ева. Кто-то лезет ко мне в квартиру. Мне так страшно, я так испугалась, так испугалась. что Ева. Кто куда лезет? Вы знаете, Алексей, я уже спала. Мне показалось, что кто-то стучит в дверь, я пошла посмотреть в глазок. А на площадке темно, ничего не видно, я вернулась в комнату, а там кто-то стучит в окно, я прибежала к вам. Ну посмотри, здесь светло, бояться нечего. Постой здесь, я сейчас подойду, хорошо? То двери не скрываем, то окна. Я была вашей самой преданной болельщицей. Ева, я тебя просил где быть. Но мне там страшно. Знаешь, давай договоримся, что ты не будешь будить меня по ночам из-за того, что у тебя раскрыто окно или шторы не на месте. Больше не буду. <свист> <свист> так. А это уже не ветром надуло. Алексей, мне действительно очень страшно. Пожалуйста, побудьте со мной хотя бы чуть-чуть, а я вас кофе угощу. Хорошо, я сейчас подойду. Uh -huh. Алексей, я вам очень благодарна. Я такая рассеянная. Не успела приехать. Создала уже кучу проблем. Да ладно, ничего. Ну ты расскажи, как там в Америке. Кем работала. Сахар. Мои родители работали Спасибо. в университете по контракту. Получили солидную скидку, вложили деньги в мое образование. И теперь я специалист по работе с персоналом. Царствие небесное твоим родителям да. много не пожили. Угу. У папы был рак. А мама просто не смогла без него жить. А... Mm -hmm. А у вас есть семья, Алексей? Последнее время мне этот вопрос задают все знакомые женщины. И много их. Ладно, бы Телефоны у нас старые, они не изменились. Ты звони, если что. Спасибо. Стоп, детка, вот этого всего между нами не было. Договорились? Спокойной ночи. Смена караула. Игнатьич, можете тебя на минуту? Алексей Андреевич, ну не я руковожу операцией. У прокуратуры есть свое видение. А вдруг все это имитация? Ты же знаешь, у этих парней бюджет, как у нашего министерства. Владимир Игнатьевич, я чувствую, это не пустышка. Угу. Тот противник с армейской подготовкой. Угу. Угу. А если все-таки пустышка? Дорогая, убедительная, но пустышка. Кто будет отвечать? А? Володь, ты только не напрягайся, ты же этого не любишь. Отдежурил свое, все в порядке, и плюлю. Ляша. Я сам знаю, где, когда и с кем мне спать. Иди, охраняй свою генеральшу. я пойду. И ты езжай с Богом. Угу. Я готова. Как продвигается ваша часть расследования? Как деньги выводили, мы уже знаем. А вот где они и как их вернуть? Вот почему нам нужно ехать к морю. Время работает против нас. Сейчас наверняка включены другие варианты вывода средств. А деньги, которые уже вывели из страны, уже кто-нибудь активно отмывает. Мы, конечно, все это проверим. Но угу. это время. Каждый из нас выполняет свою часть работы. Понимаете, Алексей, у меня складывается впечатление, что кто-то специально тормозит расследование. А мне что, не доверяют? Лично я вам очень доверяю. Спасибо. Татьян, подождите меня минуту. Мне тут надо заскочить в одно место. Куда это его понесло? Там подъезды проходные? По-моему, нет, товарищ подполковник. Понятно. глухой никуда он не денется мы завтракать будем сегодня завтракать будем завтра а сегодня будем обедать и ужинать Что это? Ты что, оглох, что ли? Что это шипит? Да не шипит ничего, Владимир Игнатьевич. Показалось, наверное. Не показалось, ребят. Я же сказал, что не нуждаюсь в сопровождении. У тебя насос есть? Нет. Домкрат есть. Считай, что наполовину повезло. Владимир Игнатьевич, я тебя прошу, добавлю. Держи. Пиши, Алексей Андреевич! Нам нужно кое о чем поговорить. А! Тихо-тихо-тихо. Отдышись, Владимир Иванович, отдышись. Привет работникам пробирки и пинцета. Слушай, мне тут одна глушилочка нужна. Ну, твой этот, прибор экспериментальный. Да, я уже подъезжаю. Привет, Леша. Здорово, Олег. Что за срочность? А, у меня к тебе небольшая приватная просьба. Угу. Вот этим скотчем заклеивают дверные глазки на моей личной площадке. Угу. Ты посмотри, может, к нему что прицепилось. Посмотрим. А что это у тебя такое? А? Датчики для системы наведения. Техника будущего. Позволяет определять местоположение движущегося объекта в закрытых помещениях. Угу. Французы в Югославии такую штуку показывали. Экспериментальный вариант. А это вроде действующий? Mm -hmm. Ну так видишь, ты сам все знаешь. <сёк> От меня что надо? Диапазон частот, на которых это будущее работает. Леша... Так, давай без самодеятельности. Через рапорт. Техника очень серьезная, и по каждому такому случаю мы должны докладывать чекистам. Доложим. Доложим, конечно. Только попозже. Мне человека спасать надо. Ну, Хлешка. Ну, хорошо. Только в последний раз. Слушай, а... Держи. Будет результат, я перезвоню. С меня причитается. Само собой. Здравствуйте, Борисов Именич. А вы госпожа Уварова? Вы знаете, я вас представлял совершенно другой. Хоть, простите, пожалуйста. Да, пожалуйста, конечно, да. Это, знаете, старушка и совершенно не Ну давайте перейдем от догадок к делу. А... Свободны, ребята. У нас с вами есть одна общая цель. Сделать достоянием суда и общественности некоторые факты, к которым вы имеете прямое отношение. Вы меня простите. Я не знаю, как вас звать. Величать. Татьяна Владимировна, директор Департамента спецрасследований налогового ведомства. А -а -а. Так, стало быть вы... Та самая Татьяна Владимировна Уварова. Мисс 500 миллионов. Это большая честь для меня. Я думал, мной будет заниматься какой-нибудь инспекторишка. Но поскольку мы с вами уже знакомы и знаем, кто есть кто, я предлагаю построить нашу беседу следующим образом. Я готова ответить на ваши вопросы, а потом вы будете готовы ответить на мои. А, вы деловая женщина. Вам бы в бизнес. Ваш вопрос. Что с моей семьей? Насколько я знаю, ваша жена и ваша дочь находятся, ровно как и вы, под охраной спецподразделения МВД. Мне бы хотелось с ним повидаться. Это вопрос не ко мне, Борис Афимович. Наши с вами отношения очень простые. Вы даете мне информацию? Я проверяю ее на важность и полезность для судопроизводства. Дальше суд рассматривает ходатайство моего ведомства о включении вашей семьи и вас в программу защиты свидетелей. Почему я должен вам поверить? Вы знаете, мои коллеги <связать> по бизнесу очень суровые люди. Они могут просто не дать вам возможности выполнить ваши обязательства. К сожалению, ни у меня, ни у вас. Выбора нет. Вне зависимости от вашего участия я свою работу выполню. А вам все равно, кроме нас, никто помочь не может. А ваши... Коллеги по бизнесу, поскольку начали уже охоту на вас, вряд ли остановятся. А я вам предлагаю жизнь и безопасность. Так, ну что требуется от меня? Схемы и потоки вывода средств? Нет, они нам известны и понятны. Нас интересуют схемы контроля аккумулированных средств за рубежом для а возвращения в страну. Хорошо. Хорошо, я согласен. С этой минуты вы ответственны за жизнь моей семьи. Я расскажу вам все. А что это такое? Это вам для памяти. Названия, коды предприятий, суммы. В общем, много полезной информации. мне <с> совершенно ни к чему. У меня отличная память. А тем более, что здесь далеко не все. Записывайте. Я с вашего позволения включу диктофон. Бога ради, Бога ради. Тем более, что запись, я так полагаю, в суде не имеет никакой силы, ведь верно? То есть вы хотите сказать, что не готовы подтвердить информацию в суде? Милая Татьян Надерна, до суда еще дожить нужно. Моей семье, мне, да и вам, пожалуй. Ну, а о вас и о вашей семье позаботится государство. Обо мне есть кому позаботиться. Глядя на вас, я в этом не сомневался. Ну-с, приступим. Дети, поздоровайтесь. Это дядя Володя. Он настоящий театральный гример. И сегодня он вас будет готовить к спектаклю. Здравствуйте. Здравствуйте. Наталья Алексеевна. Да. Когда приедете Таня, вы приведете ее ко мне? Ну, Катюш, конечно, конечно. Как прошла беседа? Господин Морин был сама любезность. У него сумасшедшая память. Столько номеров банковских счетов, кодов предприятия держать в голове, ни разу не сбиться. Это просто какой-то ходячий компьютер с ценной информацией. Тогда понятно, почему его хотят убить. А мне он показался просто обыкновенным жуликом. Он жулик, но уникальный. Поверьте моему опыту, если бы не случай, мы бы с вами долго кружили вокруг него. Ага, спасибо. Спасибо. А, будьте любезны, еще букетик. Каких вам? А, вот этих. Вам завернуть? Нет, спасибо. Вот, возьмите. Пожалуйста. Спасибо. А это вам. Вы что, пытаетесь за мной ухаживать? Да. Вы мне нравитесь. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Добрый день, Татьяна Владимировна. Ваши места вот в первом ряду. Да, но перед спасибо. началом вас просили зайти в гримерную. Да, конечно, как же. Пойдемте, я вас провожу. Я тоже. Да, пожалуйста. Алексей, ну что, в конце концов, подождите, пожалуйста, здесь. Катюша. Ой, привет! Как хорошо, что хорошо. ты приехал. Ребятушки, у нас анслан. Дорогая моя, Ой, давайте я собираемся. Ну как ты? Тихонечко. Ой, Ой, слова да, давайте, давайте, давайте. Не надо, не волнуйся. Побежали, побежали. Там столько народа собралось. Давай Спасибо. я Все, помогу. Все будет хорошо. Катюша, не волнуйся. Спасибо, вы давайте. Вот да, Катюша. Владимир, Игнатьич, а что вы здесь делаете? Что здесь происходит? Хватит лезть в мою личную жизнь. Меня уже и так круглые сутки охраняют. Заткнись, сука. Сяочка за испуг. Идея. А давай слетаем куда-нибудь? Давай. Тогда мы слетаем в бич. В бич? А что такое? Извините. А... Я Татьяна Владимировна, где? Не волнуйтесь, Это она не сейчас страна. заберет Катюшные вещи и придет. чудесный лес. Смотри, смотри, какие смешные, красивые бабочки. Какие бабочки. А смотри, какие... Татьяна, у нас очень мало времени, потому что скоро ваш Погожев начнет волноваться. Я предлагаю сыграть вам в два вопроса. Первый. Что вам рассказал Морин, и второе, где сейчас находятся файлы с информацией? Один ответ, одна жизнь. Первая ставка – жизнь вашей племянницы. Играем. Но... Простите. И -мироги -мироги -мироги. Вот смотри, вот эта кнопочка... А 200 грамм заряда не больше находится под коляской твоей екатерины нажимать где гарантия что вы нас отпустите тянешь время ждешь погожего ну что, давай вместе подождем? Воронки, пушистые, красивые ели! Теперь ты понимаешь, почему этот лес такой чудесный и волшебный? Татьяна Владимировна, нам срочно нужно... Татьяна Владимировна, а теперь переходим к делу. Где информация? У тебя тварь есть на все две минуты, на все. Так не хочешь говорить? Хорошо. Ну что, попробуем? Знаешь, рванет знаменитая. Попробуем. Информация в моем ноутбуке, в сумке. А -а -а. Фух, я почему-то так и думал. Представь себе, что ты бежишь по очень темному, узкому проходу. За тобой гонится кто-то очень страшный и ужасный. И ты бежишь, бежишь, бежишь по этому туннелю и видишь свет в конце туннеля. И вот ты подбегаешь и спасение вроде как бы и близко, но тут пропасть перед тобой. Но нужно сделать шаг всего лишь шаг, чтобы появился мост. Ну, давай, делай шаг! Делай шаг! Быстрее! Делай шаг, и мост появится! Ну, быстрее! Делай шаги! Все, понеслось. Большое вам человеческое спасибо. Дайте, Владимир, а вот эта штучка, это муляж. Оно все равно и так рванет через несколько минут. Ну тогда у меня тоже больше ничего не получается. Я хочу улететь отсюда. Открой мне окно, быстрее, я улету. Еще и уходи, убирайся. Я не хочу этого. Теперь чувством выполненного долга и глубокого удовлетворения я могу вас застрелить. Знаете, но только не из своего пистолета, а из пистолета Погожева. А потом всем расскажу, что Погожев хотел вас убить, а я убил его, спасая вас, но опоздал. Вот такая вот история, блин. Сказал бы, Люлю. Алексей! Катя, там бомба в коляске! Ты спасла мне жизнь, а теперь встань и открой мне окно. Я не могу. Можешь. Быстрее! Стой! Сейчас без нервов и улыбаемся. Где цветы? Цветы где? Поехали. Спасибо. Вот смотри, тетя. Даня. Тебя. Ой, уколола тебя. Аккуратнее, аккуратнее. Ты, ты такая красавица была. Ну, Что просто Да, это так, ерунда. Познакомься, Катюша. Это дядя Лёша. Привет, Мой привет. Знакомый. Слушай, я тут смотрю, у тебя колесо спустило. Я сейчас быстренько сгоняю к машине и по покачаю его, хорошо? Угу. А мы сейчас пересядем, давай. Я видел, ты уже вставала. Давай, давай. Тише, тише, тише. Вот так, молодец. Не скучайте, я быстро. А он красивый. Кто красивый? Дядя Леша. Да? А он тебе нравится? Вот он тебе нравится. кольцо перекачал как только мне я увижу, но ли ты. Спи спокойно Тебе твой завтра в 8 утра я у вас ну, мне же уже ничего не угрожает. Ну, если я рядом, то ничего. Этими местами я светим пути. Этими руками спасемся нобой. No yeah. Падают дождями тени паи.